Всем доброго времени суток, катаны, С вами я, Аззи, и я продолжаю рассказывать про свое суровое прошлое. Казалось бы, что необычного может быть в такой повседневной процедуре, как сдача экзамена на права. Может, если сдаю я. Вот это поворот! Начало истории о том, как я изучал азы теории и практики вождения автомобиля, вы можете увидеть, прямо перейдя вот по ссылочке, которая будет где-то там в левом углу. А сейчас я продолжаю историю с того момента, на котором остановился в прошлый раз. Экзамен. Экзамен для меня. Всегда праздник, профессор. Экзамен в моей автошколе, как и в любой, наверное, делился на два этапа. Это внутренний экзамен и экзамен ГИБДД. То есть, прежде чем по-настоящему сдать на права, нужно пройти такой отборочный тур. И чтобы вы поняли, после внутреннего экзамена по теории, затем после внутреннего экзамена по практике, затем после экзамена ГИБДД по теории, после экзамена ГИБДД на автодроме, экзамена ГИБДД в городе отсеивалась такая куча народу, что из всего потока, который шел на экзамен, ну сдавали действительно единицы. Это точно! Большинство из сдававших заваливались на каком-то определенном этапе и на самом деле мне кажется это не просто так. Потому что Окей, допустим, ты не знаешь теорию, ты можешь почитать книжечки, подучить ее, но если ты не шаришь в практике, если у тебя нет личного автомобиля или автомобиля папы, как, например, у меня. Я уже говорил, что когда я шел в автошколу, я садился за руль впервые. Так вот, если у тебя нет возможности практиковаться, то единственный вариант – это идти в ту же самую автошколу и брать дополнительные занятия. Естественно, за денежки. Как показала практика лично со мной, и автошкола и инструктора неплохо на этом зарабатывают, потому что они не договаривают определенных тонкостей управления автомобилем в разных ситуациях. Потом ты, не зная этих тонкостей, заваливаешься на экзамене, и только потом на дополнительных занятиях они рассказывают эти секреты, которые пригодятся тебе при сдаче. Совпадение не думаю. Первым этапом у меня был внутренний экзамен. По крайней мере тогда, 10 лет назад, в экзамене ГИБДД разрешалось допускать две ошибки. Честно говоря, тогда для меня это было шоком, потому что я привык к бальной системе, к каким-то ЕГЭ, к тестам, к экзаменам, которые я проходил в школе, в универе. И тут две ошибки. Что? Но с другой стороны, я понимал, что это правильно, потому что даже одна ошибка в управлении автомобилем может стоить жизни. Окей, okay, где-то 20 минут мы писали теорию, после того, как все написали, несколько минут потолкались в холле, попили водички из кулера, мы возвращаемся в класс, и препод показывает нам две таких толстенных пачки. Первая чуть-чуть побольше, вторая чуть-чуть поменьше, и чтобы вы поняли, первая это те, кто не сдал, вторая те, кто сдал. Препод зачитывал фамилии тех, кто сдал, и какое же было у меня облегчение услышать в этом списке свою фамилию. Yeah, baby, yeah! После теоретического экзамена следовал, соответственно, автодром, который я также сдал. Но мне всего лишь случайно повезло при сдаче автодрома первый раз, как оказалось потом. Те, кого я возил когда-либо на автомобиле или буду возить, знаете, что я сдавал на права три раза. Теорию ГИБДД я сдал, но завалился на автодроме. И что самое обидное, завалился на горочке, которую мы с инструктором дрочили просто вот досконально. Я просто тупанул, включил передачу и чувствую своей задницей, что машина катится назад. Инспектор ГИБДД, который сидел рядом в машине, говорит, «А чё машина катится? Давай-ка, приятель, выходи отсюда». Ну, естественно, сказать, что я был расстроен, значит ничего не сказать. Как же меня бомбит, бля! Но, тем не менее, сданная теория ГИБДД сохранялась, во всяком случае, по тогдашним правилам. Поэтому, фактически, я мог пропускать сдачу теории и ездить только на автодром. В прошлом ролике я уже говорил, что автодром находился от моего места жительства и местоположения нашей автошколы в совершенно противоположном конце города. Сейчас я добавлю, что автодром находился просто в каких-то ебенях за городом. Туда даже автобусы не ходили. И единственной возможностью добраться туда, если у тебя не было своего автомобиля и если не хотелось тратиться на такси, это ехать на автобусе со всем потоком. А надо понимать, что весь поток сначала сдает теорию, а это еще одно место в городе, которое находится на противоположном берегу от нашей автошколы, на правом берегу Красноярска, а затем через весь этот правый берег ехать на другой конец правого берега, чтобы сдавать там автодром. Так вот, и мучился я там с этим несчастным автодромом два или три раза, я точно уже не помню. Тупо не мог сдать внутренний экзамен, потому что по правилам автошколы же, если ты завалился на экзамене ГИБДД, ты должен снова пересдать сначала внутренний экзамен по вождению и только потом попасть на автодром ГИБДД и проехать в городе. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. И вот, после нескольких таких неудачных попыток сдачи, я наконец решился взять дополнительные задания, естественно, за дополнительные денежки. Поскольку опыта в управлении автомобилем у меня практически не было, и даже тот мелкий опыт, который я получил при накатывании своих часов в автошколе, он как бы не прибавлялся, и навыки все забывались. Как я уже говорил в прошлом ролике, начинал сдавать на права я в августе 2008 года, но ну а сдал фактически в ноябре 2008 года. Кстати, не случайно выход этого ролика приурочен именно к получению мной водительских прав. Когда я читал отзывы о нашей автошколе, я выяснил, что к 2012-2015 году на автодроме наконец построили теплые павильоны и даже сделали небольшой буфет, чтобы сдающие могли перекусить. Чтобы вы понимали, поток сдающих все равно достаточно большой и приходится ждать в очереди, когда множество человек перед тобой проедет все этапы автодрома, а потом еще и проедет город. Город, кстати, это отдельная история все сдавшие и не сдавшие автодром загружались в тот же пазик, на котором приходилось ехать из другого конца города, и часто, кстати говоря, стоя. Впереди ехал учебный автомобиль, в котором сидел инспектор, и сдающий, получается, проезжал город. Затем этот автомобиль в определенном месте останавливался, сдающий выходил, возвращался в автобус, а инспектор вызывал нового сдающего. И так приходилось несколько раз на этом автобусе все. Издавшим и не сдавшим ездить кругами за теми, кто сдавал город. Пока не сдадут абсолютно все. Ну так вот, вернемся к автодрому. В 2008, когда я сдавал, понятно, ничего этого не было. Ни теплых павильонов, ни буфета с горячими пирожками. Всем, кто приехал сдавать, приходилось ждать своей очереди в автобусе. Напомню я, тогда уже был ноябрь и на улице было достаточно холодно. Там уже не постоишь и не подождешь своей очереди. Ну максимум кто-то выходил на перекур. И я вот прямо-таки помню эту жесть, когда ты в маленьком пазике, битком набитом людьми со всех филиалов автошколы по городу, и ты, стоя в этой жуткой обстановке, ждешь своей очереди на сдачу. В ноябре 2008 года я наконец-таки сдал на права. И то потому, что мне опять же повезло, поскольку тогда на улице уже был гололед, из-за которого полностью отменили упражнение змейка и значительно облегчили въезд в гараж. В общем, более-менее я совсем справился, даже проехал город, который я не ездил уже месяца три. Но это не точно. Ну, город, на самом деле, там вообще было сдать на изи. Во-первых, в машине не сидел инспектор ГИБДД, а я сдавал только инструктору. Во-вторых, там я фактически проехал небольшое расстояние по прямой, по какой-то промзоне, в которой не было даже нормального дорожного движения. Ну, я такой спросил у инструктора, ну как? Тот говорит, ну типа норм, окей. Ну и ладно, я сдал все экзамены. Думаете, на этом мои приключения окончились? Как бы не так, послушайте историю о том, как я получал свою водительскую карточку. Когда я приехал в пункт выдачи водительских удостоверений который был еще на другом конце города и довольно-таки на большом расстоянии от моего дома. Так что первый раз приходилось ехать с пересадками. Меня сфотографировали, как полагается, на права. Я сдал все необходимые документы. И в тот момент, когда уже нужно было получать права, меня вызывают и говорят, «А у тебя тут отсутствует какая-то квитанция госпошлины». Я такой, «Ну я же платил эту госпошлину, вы че, ребята? Должна быть квитанция». Ну, благо банк, в котором я платил, выдал копию этой квитанции. И чтобы вы думали, мне пришлось из пункта выдачи прав тащиться домой, в другой конец города. Причем мы ездили в пункт выдачи туда и обратно вместе с мамой. Мама жутко нервничала из-за этого. Мы просто потеряли очень много времени в дороге. И когда второй раз возвращались в пункт выдачи, чтобы сдать уже все документы... Я посмотрел, что до закрытия пункта выдачи остается всего 5 минут. Мне, блядь, пришлось бежать бегом до этого пункта выдачи, чтобы успеть получить свою карточку. Я прибежал весь запыхавшийся, уставший, злой. Сую этой тетеньки в окошке. Нати говорю, если не верите, что я платил, вот вам копия квитанции. Ну она такая... Задрала очки, внимательно посмотрела. Хм, действительно платил. А почему ж тогда нет оригинала квитанции? Ну и стала она снова шариться в моем пакете документов. И что бы вы думали? Она нашла эту квитанцию, которая, как оказалось, приклеилась к какой-то бумажке. И оказалось, эта тетенька просто невнимательно смотрела в первый раз. Из-за чего мне приходилось смотаться домой и обратно. Потратить кучу времени и плюс еще и деньги на проезд. Пиздец, нахуй, блять! Тогда у меня было огромное желание возмутиться и поскандалить, но с другой стороны я подумал, я же получил то, что мне полагается. Зачем устраивать все эти лишние срачи? Фиг с ним. Я просто сказал спасибо, улыбнулся и ушел. Вот такая вот моя история обучения в автошколе и получения водительского удостоверения. Друзья, может быть у вас есть предложение интересных тем для моих лайв-сторий? Мне много чего есть вам рассказать, поэтому пишите в комментариях, какие истории из жизни вы хотели бы услышать от меня. Всем спасибо за просмотр, оставайтесь на позитиве и до встречи в новых видосах.